Всем привет! Мы сегодня пришли на Вогбал. Это Вера, она организатор Вогбала у нас в Минске. Вау, почему? Потому что есть дресс-код, потому что мы наряжаемся, сегодня у нас пятый элемент, и даже да, я добавилась, что... и оделась. MC у нас сейчас на сцене это Дима Бончинчи, мой лучший друг, он живет в Питере, он приезжает каждый год. Ну то есть я тебе, у горячо, это горячо. Да? И другое движение, просто щелчок пальцами. Например, вы смотрите на он танцует медленно, и потом он делает бум какую-то крутую позу, желательно на полу, и все делают Бэм! Красавчик, снап. Все что угодно. Beach это вообще это комплимент. Сегодня у нас судья из Франции, из Парижа, Киона Ревлон. Это очень яркий персонаж парижской сцены. Он впервые вообще в СНГ. Ему нравится. Он подсел на драники. раскрыть себя, помочь раскрыть других. То есть ты хочешь сегодня быть Петей, ты будешь петь. Хочешь завтра быть педашком, будешь педашком. Все, ваше друзья эти себя, и все будет честно, They have a really, really good uh, potential. So they really, really should start traveling and show the potential to the world. <laughs> Всем привет, меня зовут Дима Боличинчес. Сейчас я должен вам рассказать, что меня бесит боги. Так вот, боги меня бесит, когда люди танцуют не в музыку. Раз. Боги меня бесит, когда люди не очень хорошо выглядят. Два. Боги меня бесит, когда, когда, когда, когда. Опять, когда вы плохо выглядите, все. Дорогие любимые зрители, которые приходят на вокбалы, пожалуйста, сначала посмотрите на ютубе, как это вообще в принципе происходит. Что нужно делать? Нужно всего лишь просто взять одну ладошку, вторую ладошку и хлопать, и поддерживать наших участников. А когда они ложатся в дип, сделают так вот. ау, И тогда у нас получится клевая атмосфера. Когда вы научитесь это делать, мы будем с вами так невероятно тусить. Никогда не тусить. Сегодня в этот замечательный и солнечный день мы направляемся на репетицию к нашим замечательным и талантливым друзьям из тренда Люкс. Сегодня мы немножко подурачимся, повеселимся и вообще пройдем отличное время. Поехали! Раз и пять, шесть, семь. Восемь, раз и два, три, четыре и пять, шесть, семь и а, раз, два, три, пам, пам, Я Роман Ковалев, хореограф и продюсер проекта Trend Находимся мы в одном из лучших центров танцевальных, это Эльгата. На самом деле, непредвиденная репетиция, точнее съемка, так как мы готовимся к большому мероприятию в Киеве. Вот я не понимаю, честно, нет времени, а мы все записываем, записываем и записываем. Мне уже репетировать надо. Все, пока. Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не знаю, сколько вы сюда. Get hot right now! Yes, I'm gonna make it hot. I'm gonna make it hot right now! Yes, I'm gonna make it.